Всем привет, сегодня с вами идиотка, но ну, вы и так давно знаете, чё блин. Всем привет, сегодня с вами Маша, одна из воронов. А блин, я так сейчас хотела сказать Гриндл Краус, англичанка блин. Умоляю, не пугайтесь сильно моего голоса, я болею. А ещё меня напрягает та штука, очень сильно, ближе к делу. Сегодня мы поедем в чемпионат ферагроби. А, вот, смотрите. На первом уровне я хлатукинцы. Но сейчас мне важнее узнать, что там светится. Простите. <связавшись> а, ну я как бы знала, что это развод. Вот мы и. На чемпионате Как вы можете заметить У меня на этот раз Включены тени И фпс стало еще меньше А чего ты добился В своей жизни Но я их не отключу Ибо красиво Не волнуйтесь Я знаю как лучше проходить Чемпы на слабому компьютере Просто хочется Красоты Бля не знаю, что красивого. Примерно 20-30 фпс для меня, но для вас в самом видео я-то их увеличу. Ну все, едем. А, лагает Я идиотка. Зачем я? Решилась на такое количество FPS! Надеюсь, что 11 место не последнее. Ну ладно, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока. Увидимся в следующем видео.